Приветствую вас, раки, представители этого замечательного домашнего знака. Хочу сказать, что для вас этот месяц будет необычайным. Очень многие в этом месяце из вас изменят свое текущее социальное положение. Но есть указания на то, что это будет в лучшую сторону. Очень благоприятный месяц для помолвки, для бракосочетаний, особенно до середины до, до 12 июля, 13 там будет полнолуние, и уже немножечко там идут такие более жесткие аспекты, а вот кто, кто планирует поменять свое семейное положение, то, пожалуйста, обязательно воспользуйтесь первой декадой этого месяца. Ну, давайте пройдемся по аспектам. В этом месяце будет несколько ингрессий. Это переход знака планетой. И Меркурий 5 числа перейдет из близнецы в Рак что, естественно, повысит эмоциональность, чувствительность в выражениях и в действиях. Ну, Учитывая, что насрак отвечает за семейную сферу, за домашнюю, за Родину, то, соответственно, эти темы будут очень важны для, для раков особенно. Также 5 числа Марс меняет знак из Овна на Телец. Для вас Телец – это родственная стихия и связан с 11 домом, 11 дом это друзья, это большие скопления коллективов, родственники, то, наверное, в этом направлении усилится ваша активность, увеличится. Ну, здесь считайте Марс в гостях у Венеры, поскольку Венера управляется знаком Зодиака Телец. Ну, я думаю, что вот если ваша деятельность связана с... Ну, женщинами с чем-то земным, ну, женщинами по Венере, чем-то земным, там, овощи, фрукты, хозяйство, недвижимость, то здесь у вас могут быть очень такие серьезные движения в этом направлении. Ну и также учитывайте, что... Меркурий будет находиться в вашем символическом первом доме, поэтому, конечно же, вы будете очень эмоциональны, настроены на семью, на вообще на такую эмоциональную, добрую, нежную семейную атмосферу во взаимоотношениях с другими людьми, в том числе, не только со своими близкими. Так, по, по Марсу, значит, мы уже разобрались. Здесь еще какой-то был интересный для вас аспект. Так, 9 числа он проиграется. Это секстиль от. О! Период удачи. Секстиль от солнца к курану Вот он, да. Я просто смотрю, что он еще и к Луне делает. Значит, смотрите, это благоприятный период для.. Регистрация отношений, для какой-то коллективной деятельности, для активного воплощения своих идей. ну Запомните, что для вас вот, первая декада там, до 12 числа включительно, она очень-очень благоприятна для самых даже непредвиденных, но очень желанных действий. Так, с 13, 14, 15 здесь тоже Венера будет образовывать очень интересные, красивые такие любовные аспекты. Она приведет вас в эйфорию. По вашему символическому 12 дому она будет идти. Это говорит о том, что вы будете преисполнены каких-то надежд, мечтаний. Может возникнуть любовь с кем-то издалека? Какие-то ожидания могут быть слишком такие завышенные, нереалистичные. Ну, в общем-то, есть шанс немножко обмануться в отношении людей, которые находятся далеко или даже за границей. Но, тем не менее, ждет удача в каких-то официальных регистрациях, в взаимоотношениях с, людьми, с друзьями и людьми, с которыми вы скованы одной целью. Имеете какие-то общие дела. Обратите внимание на период... 15-16. Видите, здесь Солнце и Меркурий идет на позицию к Плутону. Для вас Плутон – это символический дом партнерства. Ну, может быть, такой несколько тяжелый период, очень решающий в вашей жизни, когда ну, что-то поменяется во взаимоотношениях с вашими партнерами кардинально. 17-18 я думаю будет шанс разрешить какую-то очень важную проблему. Посмотрите вот на это интересное соединение. Ну, очень похоже на какие-то дела, связанные с дальними дорогами, путешествиями, связанные с людьми издалека. Вот идет здесь, знаете, такая морская почему-то тематика, ну, может быть, реально будут какие-то удачные обстоятельства для дальних поездок, путешествий и эмиграции, либо получите новости долгожданные издалека также 18 Венера перейдет из Близнецов, тоже ваш знак значит, еще больше усилится ваше внимание Будет с вашей стороны еще в большей степени желание как-то проникнуться сочувствием, любовью, нежностью ко всему окружению вокруг. А вот начиная с 22 числа, здесь видите уже Плутон в точнейшем, в точнейшей оппозиции к Солнцу. И здесь, конечно, знаете, как может, могут быть какие-то ну как вариант или неприятные события с кем-то из ваших близких мужчин может быть для кого-то это будет что-то связано с местом где он проживает ну крайне напряженный период причем видите здесь еще и луна в соединении с ураном ну прям такой какой-то воинственный аспект на самом деле эти аспекты они могут и активно влиять на внешние события которые сейчас происходят в мире ну, просто знаете морально хотя бы вы подготовьтесь к тому, что последняя декада может быть несколько агрессивной. Успешными могут быть поездки, реклама, путешествия, переезды. Даже, как ни странно, может пойти удача в ваших финансовых делах и в вашей карьере именно вот после 22 числа, поскольку здесь от Меркурия образуется благоприятный спик к вашему символическому десятому дому карьеры, ну, между домом денег и домом карьеры. Начиная с 26 числа, вот это вот все соединение будет образовывать аспект к Сатурну. Это достаточно агрессивное сочетание. Ну, по возможности меньше посещайте многонаселенные, густонаселенные места. Меньше находитесь среди большого скопления людей и. В общем-то, в этот период лучше где-то провести, знаете, как в заточении, побыть подальше от других, от всех других людей. Где-то в самом таком узком кругу. Ну что, желаю, что, чтобы в этот ваш месяц прошел гармонично, радостно. Ну, конец его был <смех> спокойным. И, пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. И до встречи в следующих прогнозах.